Привет, народ! Вещает Антон. Грузовики – довольно специфический вид транспорта, который нравится далеко не всем людям. Особенно, когда речь заходит об игрушечных моделях. Другое дело разноцветные гоночные тачки. Но сегодня я покажу вам то, что перевернет ваше представление о радиоуправляемых грузовиках и заставит в них по-настоящему влюбиться. Поэтому скорее ставьте лайк под видео, оформляйте подписочку на канал, ударяйте в колокольчик, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Также у меня появился Яндекс Дзен –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 Все грузовики семейства имеют традиционную для этого производителя хребтовую раму и независимую подвеску колес. На грузовике этой серии устанавливают дизельные двигатели воздушного или жидкостного охлаждения мощностью 310-820 лошадиных сил. Изначально автомобиль разрабатывался для замены модели Татра 813 и предназначался для работы в сложных дорожных условиях или на бездорожье. Но в настоящее время выпускаются и дорожные версии грузовика. Однако все они ничто по сравнению с проектом, который удалось сделать герою этого видео. Парнишка буквально из подручных материалов затюнил Татру до неузнаваемости. Она реально работает на двигателе и управляется дистанционно. В ней на самом деле присутствуют многие фишки грузовиков. Вы просто это осознаете? На очереди у нас тягач «Восток», или же RSO. Данный полногусеничный многоцелевой тягач изначально использовался войсками вермахта на Восточном фронте, в конце войны – вовсе на всех фронтах. Кстати, у этой модели довольно интересная история возникновения. Еще во время Великой Отечественной войны немецкие инженеры взяли за основу компоновочную схему советских транспортных тракторов СТЗ-5 и Сталинец-2 во множестве захваченных германскими войсками летом 1941 года. Уже к середине 1942 года им удалось подготовить проект данного транспорта. РСО использовался не только как артиллерийский тягач, но и как грузовик, транспортное средство с амбулаторной надстройкой или как самоходная пушка, оснащенная оружием ПАК-40. Всего было выпущено около 23 тысяч экземпляров всех версий. А пока я вам все это рассказывал, вы любовались точной копией этой самой техники, выполненной в масштабе 1 к 6. А это просто огромное скания, тот самый грузовик, который я добавляю в каждое видео по подобной тематике. Да, кому-то они могли надоесть. Ха, вы что, реально поверили в то, что я только что сказал? Да это ж бред. Никому скания не могла надоесть, потому что все эти грузовики реально стоят внимания. Они очень красивые, большие, яркие, напичканные всякими ништяковыми технологиями, и все в этом духе и я сейчас не про оригинальный транспорт говорю если что а про данный игрушечный вариант хотя игрушка его назвать у меня язык не поворачивается это самое что не наесть искусство на очереди у нас с вами ретро эвакуатор для чего он использовался думаю говорить будет излишне все и так все прекрасно понимают данная копия была взята с неизвестной мне модели однако это не мешает нам просто оценить ее внешний вид не углубляясь в историю и прикольные факты у эвакуатора красивейший зеленый окрас, который, как вы знаете, мне обычно не очень заходит. Шесть колес для большей проходимости, какой-то человечек внутри, придающий машине антураж. Ну и колоритные элементы декора, которые сразу создают вокруг транспорта особую атмосферу, переносящую нас в прошлое. Короче говоря, мне проект очень понравился. Как мы с вами представляем среднестатистическую игрушку на пульте управления? Ну, маленькая такая, да? Вмещает в себе максимум одного или двух детей, они могут на ней тихонечко кататься, потому что для их же безопасности там стоит защита превышения скорости. Ну и выглядят они как стандартные иномарки или в некоторых случаях как грузовики. Так вот это именно второй вариант с грузовиком. Однако назвать его маленьким или медленным я, ну уж извините меня, не могу. Машина была сделана в масштабе 1 к 4 и повторила одну из моделей Иман. А вместительность радиоуправляемого транспорта просто поражает. В нем спокойно передвигаются пятеро детей, и там еще есть столько же места. Причем гонят они так, как будто снимаются в новом форсаже. Офигеть можно, скажите? О, а это же тот самый самосвал, который был в моем детстве. Ну и имею в виду, что когда я был маленьким, я именно такую технику и видел в магазах. Тоже желтую, тоже с туповатыми чертами кузова и тоже на огромных колесах. Как будто даже у меня именно такой грузовик и был. Или может таинственный незнакомец пробрался в мою лабораторию, где хранятся игрушки, стащил одну из них и увеличил в размерах? Может быть. А может никто этого и не делал, но в любом случае получилось прикольно. Машинка выглядит мощно, внушает уверенность, даже несмотря на то, что она на пульте управления. Теперь я покажу вам радиоуправляемый грузовик Volvo FH16 Globetrotter, выполненный в масштабе 1 к 14. Перед вами высокодетализированная копия шведского лесовоза с множеством конструктивных подробностей. Вы можете заметить детально проработанный, продуманный до последних моментиков интерьер кабины. В шасси здесь используется лестничный каркас, поперечные элементы которого сделаны из смолы, а боковые направляющие из алюминиевого профиля. Двигатель установили на передней оси. Вращение на задние происходит через самый что ни на есть настоящий кардан, прямо как в реальных тачках. Система подвески оснащена металлическими листовыми рессорами и амортизаторами трения. В виде декорации здесь предусмотрены стволы деревьев, которые выступают в качестве перевозимого груза. Согласитесь, масштаб проекта поражает.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 Это еще один, как ни странно, грузовик. И вы не поверите, он тоже на пульте управления. Вот так совпадение однако, да? Но если говорить серьезно об этой модели, просто нечего сказать. Она просто крутая. Просто такая же большая и качественно сделанная. Имеет украшение в лице искусственного водителя. В остальном ничего примечательного, если сравнивать с другими сегодняшними здоровиками.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 О, а это мне нравится! Это очень красивый радиоуправляемый черный грузовик. Он имеет стильную красную полоску вдоль всего кузова, очень эффектные и заметные даже издалека рога, много светящегося и блестящего хрома, а также надежный и мощный двигатель под капотом. И все это управляется дистанционно обычным пультиком. Посмотрите, как замерли все окружающие на ролике. Думаю, этим шоком толпы все уже было сказано. А это еще одна светящаяся красавица, которая сделана под модель компании Volvo. Она чем-то напоминает нам вариант из начала подборки. Правда, здесь совсем другой окрас, в стиле флага Америки. Мне это даже больше нравится, если говорить по-честному. По крайней мере, прикиньте, как клево это может блестеть в темное время суток, когда улица подсвечивается. Ну просто же отвал башки! Так, народ, а здесь мне неминуемо понадобится ваша помощь. Как бы я ни хотел, я просто никак не смог раздобыть инфу об этой китайской марке автомобилей. Вдруг среди вас есть знаток этой культуры? Хотя, как это вдруг? Он точно есть, да еще и не один. Вы у меня самые лучшие. Напишите по-братски в комменты, а я потом получше об этом почитаю. Ну а если вы, как и я, видите такой грузовик впервые, то давайте просто за ним понаблюдаем. Он ничем особо не примечателен, но вот эта вот марка не дает мне покоя.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 Выпускались машины с разной колесной базой и количеством осей. Колеса всех осей были односкатными, с централизованной системой подкачки шин. Подвеска всех колес независимая. Все это же самое, только в более щадящих условиях повторили умелые инженеры детских тачек и воссоздали легендарную машину. Как вам проектик? По-моему, он удался на 5 с плюсом. А это грузовик от, наверное, одной из самых известных немецких автомобильных марок. От «Мерседес».